Всем доброго времени суток, друзья, товарищи. Приехал сегодня на водохранилище. У нас в общем, была оттепель. Весь снег со льда съела. Вот, сейчас практически голый лед. Вот, но э, толщина льда не изменилась, даже несмотря на то, что было плюс 4. Сейчас иду опять на ту точку, где в прошлый раз у меня клевал очень-очень крупный опыт Ну и буду пробовать ловить сегодня на безмотылку, соответственно и может быть получится что-то поснимать под водой в общем, что из этого выйдет, смотрите далее пришел на место своей прошлой рыбалки сейчас буду разбуривать кружок из лунок ну и соответственно буду все это дело закармливать смотрите, пожалуйста, это видео внимательно чтобы не пропустить очередной розыгрыш безмотыльных снастей об условиях узнаете чуть позже Забурил я лунки 12 штук вот. Сейчас буду их потихонечку закармливать Закармливать буду прикормкой Вот такой вот И мормуш Живой мормуш То есть в одну кормушку буду добавлять И прикорм, и мормуш вот. Потом, когда лунки закормим Начнем облавливать и смотреть подводной камеры, что там происходит прикормку, кстати, размешиваю с недавних пор в пакетиках для заморозки вот, они не 60 сильно они шелестят ну, мне нравится по крайней мере. и остатки прикормки, которые есть можно положить за пазуху вот, и надо корм у вас будет Также у меня есть еще полудохлый мормуш, он у меня отдельно хранится Наверное пробурю несколько лунок на очень большой глубине вот, И бахну туда по целой кормушке мормуша, Потому что даже на мормуша полудохлого с дужком Подходит рыба, и иногда крупная В общем, ребят, чтобы было получше видно в камеру Я решил начать с мормышки Вот такой вот это мормышка моего изготовления. Это нимфа в цвете ручейник с таким вот желтеньким сырным кубиком. Леска 0,1. Свеженькая. Кивок из рентгеновской пленки. Подкрашенный в зеленый цвет для того, чтобы его было получше видно на камеру. Ну и удочка с фрикционом Ковалевка. Ну а сейчас давайте опустим в воду камеру и посмотрим, что же у нас происходит. Подлунками. подводная камера фокус лишь на данный момент времени по качеству изображения и их возможности видеть в темноте это лучшее что есть на российском рынке ну вот на прикормочном питье у нас уже ходит окунь такой примерно грамм наверное у нас 120-130. Ну, сейчас настрою камеру. И попробую поймать его, если он клюнет. Вот такая вот картина у нас под лункой. Сейчас стоит окунь. И мы играем мормышкой рядом. Окунь стоит на пузе. И жрет мормышей со дна. Сейчас попробуем сделать проводку. Вот у нас идет мормышка, и за ней идет плотва. О, была поклевка, съездил по губам. В общем, по-быстренькому пробежался я тут почти по всем лункам. Вот, и рыбка-то есть только на лунках с небольшой глубиной. Вот, поэтому сейчас пока будем отсюда и начинать. Вот тут, видите, какая лунечка интересная. Акушок более-менее активный, плавает, сорожка такая достаточно... Крупненькая тут, тут у нас лодка Большая Здоровая лодка валяется Ну, соответственно Травка тут растет В общем, интересная Точка И красивая рыбка здесь Сейчас будем пробовать ее поймать Вот, смотрите, какой горбач Приплыл на эту лунку Ух, красота Сейчас попробуем поймать его Вот такой вот красотой. Ну, а Зачет лаком. Ньюк идет, идет, и идет, и идет, и идет, и идет, нет. Пойдет. Пойдет. Красиво. Ну, какая-то мелочь окуневая Пойдет. Вот. Я -то пришел на лунку с добрыми окунями. Прям хорошие. Стоят. Сейчас буду пробовать их ловить. Опа! Вот, ну, на русском не падение. Видели? Красавчик! Попался. Очередная луночка тоже на мели. Вот и здесь есть рыбешка, форожки плавают. Видел я также окуньков, но у сорожки нет аппетита, точнее не так, не то что нет аппетита, а мормышка для нее слишком великовата. Вот. Если поставить мормышку поменьше, то будем ловить ее. Но как бы хочется это быть, скажем так, готовым к хорошей рыбе. Вот такой няк идет идет идет идет идет идет. идет. Ти. Увидел, увидел, идет, идет, идет, идет, поклевка по губам. А на этой лунке ходит лещ. Смотрите, рыбит. Здравствуй, дорогой. С первых двух кругов я смогу собирать вот таких вот пенков, таких вот. Ну и решил, что сейчас я попробую пройти с большим мухомормушем с 0.12 леской И попробуем потрясти активно Может быть подойдет уже рыбка к нашим мукам И мы кого-нибудь выдернем серьезного мелкий окунёк, а вон как сожрал моего мормыша прямо в заглот по Заглотилка. Хороший что-то добрый завершил еще один круг мормушек. ну в общем такие вот окуньки пузатые Ну сильно крупных нет есть как бы еще мысль поставить черта вот потому что сейчас такое время когда должна по идее такая рыба подойти к корневым лункам вот, но для начала надо перекусить в общем настает потихонечку время трофейной рыбы она если придет то сейчас вот, поэтому Взял удочку с леской 0,128 И чертик у меня тут стоит Самодельный чертик Вот такой чертик С тонкими длинными крючками Мне тут сказали о том, что крючки тонкие Мол, типа того, что на крупной рыбе будут разгибаться вот. А я придерживаюсь такого мнения, что Такие тонкие крючки очень хорошо залазят в пасть крупным молкуню что у него пасть костистая и ее надо пробивать такой крючок острый японский мне кажется что хорошо будет залазить Ну, заодно давайте сейчас проверим так ли это на самом деле или нет по крайней мере надежда на крупную рыбу есть почему бы не проверить короче рыбачок за моей спиной тот который увидел что я ловлю все ближе и ближе подступает к моим лункам не знаю, если честно, как на это реагировать. Вроде как бы старичок. И сказать о том, что, мужик, ты как бы давай там подальше, как бы, ну, наверное, не буду. Хрен на него, пускай сидит. Единственное, что, скорее всего, в следующий раз сюда приду, и тут уже будет все разбурено к черта матери. на 7 грамм такая мелкая плотва такое ощущение складывается то что на черта откликается хуже чем на мормуша ну, вот, ну и поклевки на мормуша сами видели да какие просто в топку сразу с лету, сходу все вот. А на черта как бы немного не так. Потому что паростность у черта плохая. Поэтому, чтобы его, что называется, засосать, надо серьезно так постараться. Вот. А мормыш, он парусит, и его рыба заглатывает очень хорошо. Ну собственно говоря, сейчас я, наверное, добегу остаток лунок с чертом, снова возьму в руки удочку с мормышем и уже будем с ней заканчивать этот рыбацкий день. одноступно пойдет пойдет гусь Одна на черта, влупило О какой красавчик! Крафтили, ну что Вот какой Красавчик Лунка Это сегодня выдает. Тут лодка Лежит На дне Я мормыша сюда ещё подкинул вот. Красавчики огонь Кунек. Глубинный. Ну вот, а эту лунку я проходил с чертом. У меня черта поклевок не было. Может быть, конечно, не подошел он в тот момент, когда я был с чертом здесь, но... есть у меня мысль о том что мормыша на коне отзывается получше Иди, иди, иди Нифига сорожка какая Это за Надо эту лунку еще раз задобрить Можем сейчас и сюда тоже. Cool. Сначала тут поупирался нормально Кунёк Кунёк Добрый Красавец Чуть-чуть угу. придавил. Чуть-чуть придавил, а захватил, видите, как весь в шахте. это ребята аквариум обалдеть красота какая Да, красиво. Завершился уже который по счету круг, я уже даже не помню, четвертый, наверное, с 0,6 мухомормушем. И что-то как-то есть ощущение, что клев начинает ослабевать. Поэтому сейчас я возьму удочку тоже с мухомормышем но весим 0,3 грамма на хорошем крючке и пойдем адреналинить вот такие вот у меня саночки запорошенные все снегом вот моя удочка триктончик тут настроен хорошо так что надеюсь что никто не оторвет какой-то мелкий окунь опять присоседился. Сорожка, елы-палы. да Давай-давай. Спасибо, что досмотрели это видео практически до самого конца. Теперь я объявляю очередной розыгрыш. Значит, сегодня будем разыгрывать комплект из пяти мухомормушей в 0,6 грамма та мормышка на которую я сегодня поймал основное количество окуней условия конкурса очень простые надо быть подписанным на канал проверять буду вашу подписку то есть надо будет свои подписки в профиле YouTube оставить открытыми и надо будет написать какой-нибудь один адекватный комментарий Условия простые, пусть победит тот, кому повезет В общем, ребята, вот такой вот у меня сегодня улов Самые крупные окушки, где-то в районе 200-220 граммов Такие вот ну, хорошие рыбки Ничего тут не скажешь Пожарить таких прям самое то В общем, рыбку сегодня брал Потому что дома сказали, что надо рыбы Но так бы всех отпустил В общем, Сработал опять мухомормыш, сработал Нимфа э, нимфошарик, ну и немного сработал чертик Крупной рыбы сегодня, к сожалению, не было Даже в камеру подводную я крупных окуней увидел одного с утра Ну, такой где-то в районе полкило, наверное Но он не попал, к сожалению Скорее всего, эта точка в следующий раз будет уже разбурена Потому что, ну, вы сами видели то, что Рыбак, он пришел откуда-то со стороны Я пока тут занимался съемкой, сидела Вытащил окунька нормального И все, он это увидел и разместился тут рядышком ну, Буквально тут забурил там пятак из лунок Видимо, тоже чем-то закормил И у него вот начали проскакивать какие-то такие мелкие окуньки Но он уже свалил часа два назад вот А я уперся до самой темноты Надеюсь, что подводные кадры, которые мне удалось заснять, вас порадуют ну, у меня на этом все. Берегите себя. Всем не хватает чешуи. И увидимся с вами в следующих видео.